Пришел к Петровичу с новым причиндалом, аксессуаром mm. для поправки зрения mm. под названием ларнет. Убитый и mm. напрочь. Вот Петрович, mm. ай болит, mm. настоящий, mm. возвращает этого зверя к жизни. Да ты хоть предупреждать, а то эти ребятки прошли снимать про зеркало. Ну да, сняли, конечно, смешно, сняли. Опа, ну что? Вот он. И целая? Ну как целая. Выскочила просто, нет? Да. Ага. Вообще замечательно. Нет. Лопнула. второй части нету. Вот смотри, так сейчас мы ее. У нее должно быть два хвостика. Вот он хвостик, вот здесь живет, Джил. Вот он видишь? мой. Да, вижу, вижу. Значит, слушай, нужно точно такую сделать. Держи, взять такую? Ну, сейчас скрутим. Да. Слушай, там что-то мост по-новой какой-то открыли. Седьмой уже. Какой мост? А, это... Антиквард. Так сходи. Хорошая выставка. Может сходить туда? Давай сходим. Хочешь сложить тебя. Повыпендриваться? Когда? Не знаю. Сегодня выходной. Так побьют же. Да что там побьют? Все свои. Это... Тут вот инструмент главный. <тут> да, да, да, игла какая-то. Ну <смех> <смех> ты его это же видно. Ой, ой, ой Ты понимаешь, оно сейчас. Идит. тут пытаешься. Да? Кусочками, да, Я буду, бы не потерять. О, о, о, о, о, о. Ага. Ага. Как о. на прищепке. Так, теперь. Смотри. Кыц. В чем здесь? витках, вот, Да, ветка. Вот это было вот так, а это было вот так. Это елки. Так. Плохой принцип. Магнитится. Магнитится, ты, ты присоляешь. А вот этот размагничиватель у меня нету. Сейчас. Ну, сейчас. Сейчас мы... Да, и этот тоже магнит. Так. Раз. Хотя. Самодельный инструмент лучше всех. Знаешь, он, он из нержавейки. Угу. Не могу где-то Нет, он никак, даже если захочешь он. Ну что. Ищем столюху. 05 05 0, Идём. Ага. Да тут только... Это может быть 0, твоих 0, Больше нигде 0, 0, 0, 0, 0, у меня тут предложение Может быть есть Не посмотрим. знаешь, 0, 0, 0, 0, Петрович, смотри, okay. какой-то прутик жесткий, гибкий, туда его засунуть и попробовать ее, подвигая, yeah. вытолкнуть. Yeah. Вот что, как вариант. Uh -huh. Про <звук> Понял ты, да? Uh -huh. Какую-то проволоку, такую гибкую, чтобы она зашла вот до сюда, дошла и вытолкнуть его вверх. Нет, там не за что зацепиться. Okay. Это поводок просто. А <звук> этим мне не, никак? Нет. И что это даст? Ничего тебе не даст. Почему? Толкнуть ее попробую. Защипить. А сейчас ты защипишь, а выйдет эта собачка, которая толкает, она собьёт твое защепление. Не? Защипил? Угу. А ну давай теперь попробую её пошевелить. Иди, упрям. Не хочет, да? Так что? А. Так, сто раз, два, сейчас, я тут уперся уже в эту Вот, не-не, вот, да. вот смотри, проволока какая-то, которая заходит сюда, чтобы мы попробовали а, ее толкнуть, понял, кусочек проволоки, да? Вот, во-во-во, вот это подойдет, думаю, давай попробую вытолкнуть, так, сейчас 0,5, да? Вот, вот она, по-моему, угу. Делаем специальный штанок. Угу. Угу. Пружинно-наливальный. Нормально? Так, берем один и два. Да? Один и два. Угу. Один и два. Если не получится, значит возьмем другую Зачем ты поломал? Ага, по стрелки. Все, Все хорошо. Вот эту микропружинку от Варнета вот. Петровича вот. будет воспроизводить. Вот она, вот она, вижу. Вот. Вот. Это она вот, вот как-то там вот стояла. У -у -у. Усик этот отржавел а и отвалился надо. Ну, да. вот, вот то из чего Петрович извлек. Ну так э, самое... стратегические запасы всевозможных. Вот я вас уверяю больше такого просто я не видел нигде. Не так написано, смотри, пружины. Я так понимаю, что у каждого ящика там виндики, ну, пружинки, нет. скобочки. Есть свое название. Так, а сейчас что ты делаешь? Ну, добываю. Проволоку. Проволоку Всё, да. я понял. Не, ну они же как, они из стальной проволоки навели пружину. Ну а вы из, из, из пружины сделали проволоку. А теперь набьем ее на, на другой диаметр. Все это все все было бы неплохо, конечно. Ну, вот по-моему. Крутяк хоть. Сейчас, это должен быть. Так, ну реши. Похоже. Вообще, там двадцать два и четыре. Ну, все нормально. Так, теперь. Ты с одним глазом э, видишь лучше, чем многие с тремя. У меня параллакса нету, Вы же двуглазые, они же видят за счет э, бифокального зрения, а у меня аккомодационное. Ну, то есть у них обман зрения. Обман у зрения, у нас. да. Mm. Так самое интересное, что оно, ж, я не знаю, и, и, гори... и горизонт я лучше чувствую. Ну, мы же видим там мазаган. Ну да. Или пускай будет потуже, да? Пусть потуже будет. Это ж нижняя часть, она выбрасывает да. тяжелую. Пусть потуже будет, конечно. Да. Значит, там по-хитрому идет оно и вниз. Крючок, ты имеешь в виду? Да, он же вниз загинается чуть А, все, все, песня. Крючок, наверное, мы потом, когда уже поставим на место. А, там оно вообще буква С он загнута, смотри, вот увеличение. Это, это, Видишь, вот, это, это вот это будет. А, верхняя готова. Да, да, да, сейчас я видишь, что вот сейчас сделал вот так вот, вот теперь, вот фактически, фактически, вот оно, вот я сейчас совместил, вот угу. вот. Да, да, вижу, вижу, ага. вижу. конечно, степь, Пацаны, которые делали, угу. у них же были какие-то приспособы. Конечно, там. они же на потоке это делали, ну, естественно. Да. Инструмент делали себе под задачи. И щипчики специальные, и ключики. Да, там щель какая-то, что ли? Ну да, вот мне... Может оно, когда зажмется, просто с, э, по резьбе сядет? Захлопнется замком ну, вот да, этим. Да. Смотри, здесь же с двух сторон он, вон как раз да, она да. и есть. Ну, сначала его сюда. Вон, смотри, он просто ложится, хвостик. Да, да хвостик-то ляжет. Это я... Это... Бешеные бокорезы были, вот они. Стротологические что ли? Угу. Ух ты! типа? Не захотел я тебя покидать, не, Петрович. Не да. за... Так, стоять. Ну ты, конечно, морока. Подожди, а будет покидывать эту хрень? Конечно. Так. Ты хочешь на место уже ставить? Да, ну, конечно. Неудобно будет выковыривать эту фигню, я что тебе говорил. А -а -а. Вот, поэтому не торопись. А -а -а. Как ее туда выковырить? А -а -а. Вот проволочка, видишь, она зашла туда и уперлась в нее. Может, а -а -а. проволочкой вытолкнуть? Так она подожди, подпружиненная. Да, она подпружиненная. Ах ты! -а -а. И какой-то замочек там стоит. Вот то ли влево, вправо двинуть, то ли провернуть ее надо. Может она всовывалась и засовывалась уже после изготовления, видишь? Это как раз и есть собачка, которая отпускает вот эту пружину. Не может быть, чтоб мы ее не. Может подтолкнуть ее вот, как я начал проволокой изнутри. Получается, что я его туда опустил, раз и зажал. Вот почему-то да, но заскочила куда-то. Ну, видимо, очень часто пользовались этими лорнетами. Почему? Почему решил? Ну, износ техники. Следы бытования? Не? Не хочет. Так, ну ладно, так, ну-ка, сейчас мы Она вылазит на сквозняк, я ее вставлял. Нет, что Толкать ее. Пихай, пихай, пиха, найдет туда. Ну так. Да. Идет, идет, идет. Оп, ну, да. уперлась в эту собачку, наверное. Знаешь, вполне возможно, что она очень точно входила в это отверстие, да? Ага. Что И... теперь вот, попробуй, попробуйте найди, где. Замочек этот, да? А блин. И она стоит, видишь, не это самое неправильно. Вот эта щеколда, она должна наоборот стоять, развернуто. Вот похоже. Ее развернула. Это ты уже две недели уже, да, недели? что здесь? Смучайся. Да Скоро. ну чё я мучаюсь, Петрович, я ж без тебя не буду мучиться. Ты они а вот не я... понимаешь, что ну, иногда думаешь, ну как же так, ну люди же сделали, Вот я ну... ковырял, ковырял вот этот замок, и так до меня не дошло, что с ним. Но пружину без тебя я точно не поставил Подбери, ну, да. здесь вот борчиком такую сделать, чтобы зацепочку. А? Давай да, попробуем. Ты имеешь в виду рассверлить отверстие чуть -чуть? нет вот там же площадка такая сейчас мы на ней давай, царапинку чтобы чтоб можно было его я с... только за все еще, еще хотел спросить у тебя вот эту эмаль которую там выбоины есть mm. а... Ну, поверху нет. или выковыривать надо старую? Вот я что спросил. Да не поверх. Можно поверх лепить. Не, а эту убрать, эту грязючку. И, И все. все. И поверху так, можно приклеивать? Да нет, конечно. Да, пошел. разобрать его не начни. Невозвратное. Ну, смотри, если бы они паяли, вот тогда не надо, не да, не было бы на ободе вот этой ну, вот. Ну да, да. Ты понял, да? Сюда она же носит. На, на она уходит в бок почему-то. Да, вот в бок уходит. Да. Так может упереть ее вот этой проволокой, смотри, в тот бок. Ну, засунуть ее, упилить. Да, упереть да, сейчас. Ага, видишь, раз она в пружину тормозит. Так, Ой, как, как, как. Ну, стало. Е... Да ладно. Да стало, но только не выходит до конца. А, а так, покажи, покажи боковину, боковину покажи. Сся... Не, не вылезла еще эта херня. Ну да, да, да, Но да, она да. вон показалась, смотри да, вон краешек. Да, да. Краеш сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Есть. Ахахаха! <свят> Мастер. А да, да, да, да. скажи мне она прокручивается? Подожди. У нее видишь собачка должна торчать наоборот. вот Смотри какая фигня Петрович. А понял. Вот понял. видишь замок. Ага. То есть она входит угу. и замок должен быть наоборот. Он цеплять должен ее. Ага. Так пойдем. Вот так. Да? Да. Итак, чпук, и так да. чпок и там Давай развернем и попробуем. Всё. Крутится? Угу. Замечательно. Ага. А, вон она. Она просто вставлена в пружину. Вот и вся конструкция. Угу. Так, подожди. А теперь вот она появилась. Появилась там хрень это, железяка, в которую вкручивается винтик. Да, а, вон она. Видишь? А ты Разговариваешь, а будешь? Да, потом да? да, Так и даже интереснее, Знаешь, у Дудя, не у Дудя, это Кудрявый, Варламов. А, ну, да. У него два канала, один где запипикивание, другой а. без запипикивания. Адуван. Да, Дуван, Стоять, стоять, стоять, бояться, бояться. Поймал ее, да? Да. Это слишком высокое положение для нее. Ну да, нет, и она провернула. Нужно оно на одной оси, да, с ней получается. Это ж если бы знать, какой, какая тут резьба. Ну же это. может клеить просто, да и нет. Ага, видишь, она тут Села? Пропильчик такой. А. Чё? Прокручивается? Прокручивается. А подожди, может ее поймать иглой, чтобы не дать ей прокрутиться там и остановить? Ну так вот я что и хочу. А -а -а. Нет, это все, это, всё всё это поймал. резьба. Поймал, да. поймал. Так вот, так с... ну а что тут? Ну брось ее. Нет, так и Ну, это. Ну, сейчас подожди. Ну, ну все, вот она стоит на месте. Да. Вот она открывает. Вот она закрывает. Оно натяг и должно быть. Ну туда. да. Так дело в том, что... Нет. Какой... Какой резьб сделать туда? Не Это, не Это... Это нужно было вот чем проводить. А ну Подожди, защелкни сейчас вот эту фигню. Очко, очко, вставь сюда. Очко. Вставь сюда сейчас. А -а -а -а. Сейчас Это... провер... Ну примерно, просто вставь его без пружины. Вставь его, как оно стоит. А -а -а. Вставил. вставил? Сейчас я брошу. Не, не вставил. Вот, видишь, этот замочек, вот он, вот он, какая-то торчит. Да. А, ну так... Еще, еще, еще. Стоп! Угу. Уехала? Да, уехала. Сверлышками потыкать, какое сверлышко? Если единица садится, ну, сделать ее один и два. И втереть латунную, а? И втереть туда латунную. Ну, да. Ну, вообще, был бы шоколад. Таё. Что? Ружина? опять туда. А, ее надо вытащить и прокрутить. Вытянуть прямо, ты же ее вытягивал. Ну да. И нет. прокрутить ее надо. И она вверху ехала. Не, она сейчас должна стрелять. Это французы делали? Бракоделы. Я думаю, французы. Там клеем нет, но похоже по стилю французы. Слушай, ну что как же тебе обратно? Как ты до этого его? Ты вот так вот ткнул, он бац и выскочил. Вытащи его и давай провернем его просто. А чтобы он как? не закручивал. Коне, а выдерни его оттуда. Уже выдергивать, да. И повернуть его. О, о. Тяни, тяни, тяни. Офигенно. О -о -о -о. И все. Вот, вот это и вся он. конструкция. Я думал, вот как... оно, почему не стреляло. Почему, б, б, ты видишь, он геморройный. А, ну вот тебе и ответ. Зато теперь понятно, угу. как они устроены. <съем> Мега конструкция. Пи***. Просто дырка в этом самом. Вот и можно спокойно побегать туда вообще за... забить его и все. А что за проволока? Сталёка? Близко. В железах. <звук> <звук>. Скрепка. Надо. Ну да. Так вот в чем дело. Блин. Там этот самый конус, пружина просто закусывается конусом <звук> и все. Так я понимаю. Ну да. Тут видишь ли. Так. Вот вот край вот так, край. Да. Вот так я... должен быть. Соответственно, вот она. Вот так. Раз заходит, и, встал. да, и встала. А потому она и соскочила, так, да, пошла. Да. Что она вот идет, идет, идет. Вот так вот здесь, смотри. Идет, идет, идет, идет, идет. Раз, да, тормознул. Да, да. Так я смотрю, что здесь несоответствие. Сейчас мы его. Эй, эй, прокрутить надо будет. Детика, ну видишь, она стертая в хлам что вот эта вот штучка куда мы пим пимпочку стертая хлам. да а что он? я у нее усилий никаких нет ну сейчас посмотрим вот это бы подобрать чтобы оно вот так соответствовало просто да, Надо, от... да. а оно уже идет да, да да да оно само встанет на место конечно оно само встанет Некоторые. Когда ты поряд, порядок убираю. Ага. Да, а потом приходим. А у тебя три восьмых дюйма да, есть. Да. Хотя это очень-очень очень шпионская размера. Слушай. Нетвольник. Нет. нет. Я вот их как-то. Делал Нет, вот офи. А, а, приходится ж делать ее. И тут у меня стратегические запасы латунных диаметров. Вот они. Вот они вижу. Если будет 1,4, это будет хорошо. Ну, просто кажется... Что? Не знаю, верить надо. Жалко, 1,3. А что, он не влезет туда? Так и... С резьбой, не? Ну, сейчас попробуем. Желательно, чтобы 1,4 было. А вот это <звучит> Ну это, <рассказ>. угу. <свят> <свят> это тут нужно еще эти межцентровые настроить. Это что такое? Да здесь -то ничего настраивать не надо, здесь надо стекла это... прозрачные поставить и все. Это а, это да. А, вот она, вот она. Ну, вс, царапульки убрали. А что это у тебя за резинка, да, какая? А? а? Да. А, да, слушай. Ничего. Хотя.. Что ты там увидел? А, нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть. чуть можно. Конечно. А? Да. Если видишь, что должно быть, будет, Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Совсем а эти? Дотянуть живые. Ну, это, это стёкла менять. Да, ну, да, заебись. Даже малька засунется, будет держаться. Конечно. Да всё, да, будет это, а это там, где ну, эти? Вот это... Ты же будешь здесь тоже... Марин, да, или? я купил уже вот такой этот ультра, как он называется, зовут, иголочкой и туда засовываешь ее да, да? да. А ты мне скажи а, вот если на металл попал потом чем ты полируешь ее Смысли? ну вот ты полируешь амаль ну это что у тебя синтетика да ну вот тем и той будет. же пастой да? да конечно вот весь тут сколько геморроя здесь да да я видел ну, Они... только это под микроскопом не, не в еще не вмоете. А? Не мы-то еще. Повозиться там есть чем. А слушай, зволь... а ]え. что, Петрушка, я правда в этот самый в бункере камеры? Так Йору, конечно. Да. И не одна у меня аж в каждой комнате. О! Да ты что? Penny... Фильтруйте базар. Фильтруйте. Приходите, фильтруйте базар. Слушай, а что это правда? Вот так вот. О, ты, ты. А это что?